Туда, где светлые мечты не угасают Никогда туда, не ветер Сдувает без планет Туда, где солнце рождается И яркий свет туда, где вечность мою мою и просвет песен о, тата фай. Расплавит моя грусть, В скоплении сверхновых звёзд Осветят мой далекий путь Туманный месяц. Мы, талисман, пути лучи пространства, Помогут мне тебя найти Остылки сон. Вечный свет на край Вселенной, на край Вселенной, На край Вселенной. Сторонний мир, мой одинокий звездолет Не опасаясь, Черный дыр, туда в девете, Сдувает без планет, туда, где солнце рождается мы, и який свет, туда, где вечность, сошел мои вещи развеет печь. Куда-то вдали на край Вселенной, на край Вселенной.